Гранатомет рвейджер я избегал всеми правдами и неправдами, но вы не представляете в каком я шоке был когда я взял данный класс. Смотрите видео до конца, не забудьте прожать лайк, оставить комментарий и подписаться если вы этого еще не сделали. Ну класс просто бомба. Механика вместе в пару и плюс ударная волна и еще и ловушки. Ой-ой-ой-ой, страдать будут все. В общем приятного просмотра, погнали. Вот Ау! Полно вообще то было сейчас. А они не могут, да, сразу а он не ставится здесь вот. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. <свечная пулка. <свечная пулка. <свечная пулка> Это первые Хорош. кстати, мои. <свечная пулка> Этим классом. Я им что у этого босса этот класс там вообще вдвоем хорошо срабатывает, этот два класса вместе. А там что, поднялись задолго? о Бобрух 10 секунд Один. Нифига здесь до мест. что Да. Я теперь им буду ой-ой-ой играть. Там еще еще еще в доме. Хм, капец тут замес были. ну. а это не брод? Этот момент можешь Жесть, а сколько я здесь убью? Да у меня еще висит вообще Я не понимаю, что происходит У меня просто экран нормально Даже не срабатывает Босса обижай Босса обижай все написали